Добрый день дорогие зрители, рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ЕДВ вот. Хотел бы вам сегодня показать ход строительства такого коттеджного поселка как Эко Ривер вот, О котором вы на нашем канале уже не раз видели Чтобы вы понимали как идет строительство, ход строительства, что внутри, из чего это все состоит Оп. Такие вот у нас домики, это у нас второй ярус получается спальня вот, сейчас делается проводка электрика вся первый этаж у нас получается кухня гостиная санузел и еще одна спальня вот тут у нас будет санузел вот здесь у нас будет спальня с таким окошечком для людей экстрима можно прям поздороваться с медведями если увидите вот это будет у нас бамбуковая роща Здесь то тоже все это облагораживается. Вот. На ранних видео вы видели, как все это, э, сказать, еще были пустые постройки. Сейчас уже воздвигают дома. Вот. Здесь у нас получается на полу лиственница. Э, сами эти сваи, это у нас сосна. Так, очки свои заберу. И давайте еще покажу внешне, как это все делается. Так. Вот это ребята, которые делают, можете помахать. Давай сейчас спущусь. Опа. Ну вот, вот на таких они свои у нас стоят. Вот. вот здесь у нас территория будет купель. Вот. Я думаю, вы уже видели эти обзоры роликов, где все описание. Вот как он стоит в каркасном виде. Здесь уже в сборе. Вот. На самом деле ну, продается, продается. Осталось не так уж много домов. Вот. Вот, здесь и музыка у нас вот, все обшивается утепляется потом вот внешний фасад закрывается так что все как на рендерах было указано а, как видите все идет а, по этим нормативам вот. ну вот она такая свайная получается территория вот, здесь все зачищаются ну и как все говорили, все так и делается. Вот, очищается территория, устанавливается, а, насколько я помню, 12 домов. Какие-то будут с купелью, какие-то без, плюс две бани. Ну, если опять же по всей инфраструктуре, это можете посмотреть, ранее были ролики, там есть и как раз рендеры, все указано. Ну вот. Ход строительства, все идет. Здесь у нас река, здесь также все будет облагораживаться, будет опорка. Вот через речку у нас вот вод, добромные воды. Вот можно также туда ходить, вот принять ванны целебные, пожалуйста. Вот. Здесь будут свои спуски. Ну и опять же вот делается все пока по срокам успевается идет полным ходом так что для тех кто сомневался ну все-таки думает, а будет не будет все идет Вот опять же повторюсь вот у меня уже есть готового типа внешне обшитый Вот все строится кто думал покупать но пока не решался, смотрите, вот, торопитесь. Все еще есть. Вот, цены, конечно, уже никак на предстарте. Вот, но все равно еще можно приобрести, ну, как скажем, от застройщика по нормальным ценам. Вот, все это будет сдаваться. Опять же, если какие-то вопросы по, по так, инвестиционному проекту, тоже можете обращаться. Все это скину, все это... А, ну, как сказать В печатном виде все есть Можете обращаться, там все показано Как это все будет работать, как это будет окупаться Люди, которые уже здесь приобрели Ну, ожидают, когда это все запустится И будут получать себе доход а, Очень хороший пассивный доход на самом деле вот. Ну Здесь такой ролик будет у нас небольшой Поэтому вот можно только полюбоваться Опять вот наша Получается бамбуковая такая роща вот, И прекрасная песня Строители слушают вот. А, пишите, звоните вот, Ставьте лайки, не забывайте Ставить лайки, подписывайтесь на наш канал И до скорых встреч